Я на своем огороде. Это так называемые гребневые грядки. Вот так вот, метр двадцать Давно была идея получить ранее огурцы. И получилось вот что. Вот огурчики, да? Вот зависть, цветочки. Вместо цветочек потом должен быть огурец быть как получить ранние огурцы да все эти цветы убираете оставляете один вот и все и все питание идет в один огурец вот что у меня получилось вот с этого я не трогал а вот для эксперимента вот допустим взять огурец вот на стволике я все цветы оборвал кроме одного и вот уже вот так вот представляете какая разница вот здесь вот Ищут только цветы а здесь уже вот огурец сегодня буду есть вот так и получают ранние огурцы можно один оставить а можно и несколько штук, но все равно, смотрите, видите, огурчик он меньше вот тут они все подряд обрывало через один, там, ну, можно в узле оставить там два, три, ну, получается вот, видите понятно, да вот они вырвались вперед по сравнению с тем, если вообще ничего не делать. Вот здесь вот ничего не делал. Ну вот они вот. Э, ничего и нету. Вот так вот получают ранние огурцы. А потом вы ходите на рынок и вы первые. Потому что никто этим не занимается. Да, вы потеряете в урожай. Но вы выиграете во времени и в деньгах. Потому что сейчас огурцы можно продать намного дороже. То же самое и с помидорами можно делать. И с дынями, и с, огур... э, с арбузами. Все удаляете. Точку роста удаляете. Вот это все лишнее удаляете. Оставляете один, два. Особенно на м -м, арбузах. Два, три. Лучше один. Все, И он намного быстрее, чем у ваших конкурентов. Начинает развиваться. У меня была эта идея. Зимой появилась. И представляете, вот такой ряд. Мне некогда им заниматься. Некогда. Это так, только быстро пробежал и все. Что я делаю? Ну, только поливаю. Допустим, если сегодня вечером полил, то желательно утром снова полить на уже с залой по мокрой земле. Ну вот то все. Вот сейчас как раз и нужно. Вот они только начинают завязываться. Обязательно калий добавляйте. На ведро разводите литровую банку залы на ведро 10-литровую. И все. Потом под каждый курс по литру поливаете. по литру. Тогда у вас огурцы будут набирать эти более. Вот видите, он как более вроде искривленный. Это уже нужно, уже нужно брать. Вот, быстрее бежать Но это вечером полю. И вот еще вот такая беда Вот она, начинается вот это, Блин, опрыскивать уже надо Опрыскивать и снизу опрыскивать И сверху опрыскивать это Обязательно вот сейчас вот э, Туда-сюда пойдет э, Утром туманы Лис будет мокрый Будет всякая Тут заводится пераноспороз Просто будет лететь мимо Раз, э, если лист сухой, оно по листу скользит вот, и не задержится. от когда лист влажный, особенно по утрам, первоноспорос, вот здесь вот грибки остаются, на ли, прилипают к листу за счет воды. И все, и начинает лист желтеть. Вот, кстати, знаете, что вот это? Это градом побило. Там град был вот такой вот, почти сантиметр, как с пулемета. Что там такое случилось, не знаю, на небе. Ну, по лесу-то видно, что-то не хватает. Поливать надо. Водой, соответственно, оно нужно... Видеть. Это вообще вот как с автомата <с расстреляли его. Это мы цветы такие же. О, пулевое отверстие, как в каске у бойца. Ладно, пошел я работать.